вас уважаемые представители знака зодиака рак вы по прошлому периоду мне набрали наибольшее количество просмотров лайков спасибо вам большое за вашу поддержку надеюсь что в дальнейшем вы будете меня поддерживать это очень важно для развития канала так как усилий тратится достаточно много и конечно хотелось бы чтобы видео попадало в списке рекомендуемых а для этого нужно набирать как можно больше просмотров чтобы понимать, что затраченные усилия, они не то чтобы будут даром, но хотя бы будут полезны для большего количества людей, кто смотрит это. Итак, давайте смотреть, что будет дальше в вашей жизни. В период с 22 июля по 15 августа Венера будет двигаться по знаку Зодиака. Дева, я почему-то тут ее не отметила, давайте я тут напишу, что это короткие-короткие контакты для вас. Контакты. Так, чтобы вы понимали, что для вас третий дом это короткие контакты. Вот она. здесь она будет гулять. Ну, сама по себе Венера в Деве как себя ведет? Она очень практична, она заботлива, она склонна к анализу. Поэтому можно говорить о том, что в этот период все ваши поездки, все ваши контакты, они будут подвергаться ревизии. То есть вы будете выбирать, с кем вам общаться, а с кем нет. Скорее всего, здесь будет выбор продиктован ну, выгодой, например. Вот с этими выгодно, с этими невыгодно. Эти полезные, эти неполезные знакомства. Что же касается чувств, эмоций и любовных отношений, то, соответственно, в этот период больше вы будете руководствоваться не эмоциями, а здравым рассудком. И это очень хорошо для того, чтобы поддерживать, ну, создавать, скажем так, правильные отношения с надеждой на будущее, на далекое, на дальнее развитие, на продолжение не только погулять и приятно провести время. Итак, смотрим, чем нас встречает данный период. Ну, вот, очень интересное сочетание, смотрите, не сочетание, аспект. Ну, во-первых, уже расходится Венера с Марсом, Оно достаточно долгое время гуляло в июле месяце, и, наверное, многих из вас подвигало на какие-то... Может быть не совсем обычные заработки но вы были вдохновлены идеей заработать возможно многие из вас какие-то успехи уже имели в сфере своего труда кто-то из вас занимается творческой деятельностью многие из вас могли включать свою творческую активность для того чтобы заработать ну и при этом вам всем очень помогала ваша личная харизматичность но смотрим Этот аспектик уже расходится, он, конечно, еще подействует 22-23 числа, но очень интересный будет аспект 22-23. Это четкая позиция от Венеры к Юпитеру. Юпитер у вас уже начинает выходить, находится в последнем градусе дома за границей. И это говорит о том, что, смотрите, дом получается уже не денег, а коротких поездок будет. В точном аспекте с домом за границей, то есть многим из вас захочется поехать попутешествовать в этот период, а может быть вложиться в какую-то недвижимость, может быть дорогое обучение, может быть кто-то за границей откроет счет, может быть захотите заняться некой творческой деятельностью и она каким-то образом будет связана с границей, еще это может быть любовь любовные взаимоотношения знакомство с заграничными партнерами ну в любом случае вы как-то будете не против рискнуть теперь дальше 24 25 давайте посмотрим Это день освобождения дни освобождения от эмоций так 24 25 Здесь Марс будет находиться в четкой позиции к Юпитеру. Это время, когда... Вы знаете, я не могу сказать, что это плохое время для путешествий. Достаточно неплохое. Но такое чувство, что вот именно в эти дни вы как-то с особым, наверное, рвением будете бороться за что-то свое. За то, что вы считаете своим или за то, что вы хотите, чтобы это было ваше. 29-го Меркурий переходит в Деву. Обратите внимание, Меркурий у нас отвечает за мышление, является знаком управления. Ой, извините, не Меркурий, а Марс. Марс, вот он. Не за мышление, а за нашу активность. Меркурий чуть позже перейдет, в августе. Марс отвечает за нашу активность, за нашу энергию. И можно сказать, что вы... При достижении своей цели будете больше использовать не напор и страсть, а уже логику, практичность и основательность. Также 29 числа. Также 29 числа, с 27-29 критический период для бюджета. Ну и вообще несколько такой конфликтный период, когда стоит обратить внимание на свою эмоциональность. В... А, э, да, еще важный момент. Про, про полнолуние 24 числа. Это будет луна у нас в.. Водолеи. И это время освобождения от излишней эмоциональности. Очень важно в этот период провести время, как с большим количеством людей. Пургов, каких-то ну, интересных вам людей, компании, коллективы. 1-2 августа меркурий планета общения будет в оппозиции к сатурну это достаточно сложный период для вас будет в плане финансовых трат избегайте крупных каких-то покупок и необдуманных трат не очень хорошо возможно спонтанные траты да, которых вы потом пожалеете 3-4 августа аспект от Венеры к Урану принесет вам много приятных моментов. Это очень благоприятный для не для того, чтобы общаться с друзьями, дружеских поездок. Возможно, интересные знакомства. 8 августа на Волоне в во Льве очень сильно захочется развлечься, потратить денежки, но будьте осторожны с денежками. Да. Погулять, пожалуйста, день хороший, только осторожней с тратами. Итак, 9-10 здесь будет ситуация, когда в точный аспект станет от оппозиции Венера к Нептуну возможные ошибки, разочарования связанные со всем заграничным. То есть какие-то будут у вас... Неоправданные ожидания. Может быть, какая-то любовь, которая себя не оправдает. Можно влюбиться и при этом не совсем отдавать себе отчет о том, насколько человек соответствует тому образу, который он передает. И осторожнее также с финансовыми тратами за границу, с любыми финансовыми вложениями далеко. 11-13 вас ждет вдохновенный творческий труд, поскольку будет от Венеры к Плутону очень прекрасный аспект. И он даст вам возможность хорошо потрудиться, хорошо заработать. Будете в очень прекрасном настроении Вот он Особенно он будет касаться вашей сферы. Нет, еще не партнерство. Это работа. Да, как раз прекрасный спект для работы. Любые поездки и контакты вам принесут хорошие денежки. 14 числа Луна станет в четкую оппозицию к Урану, поскольку будет находиться в станке Зодиака Скорпион. Это для вас родственная стихия. Уран для вас, это 11 дом, может быть, эмоциональное напряжение, связанное с близкими женщинами, с подругами. Поэтому будьте осторожны, если не хотите поссориться, то сдерживайте себя. Ну, с астрологией на сегодня все. Сейчас посмотрим ситуацию на Тару. Итак, раки, давайте посмотрим, что ожидает вас Период с 22 июля по 15 августа на Тару посмотрим, как вас будут видеть окружающие Паш Мечей говорит о том, что вы будете слишком любознательны умняшки, будете стараться получить как можно больше информации, обменяться этой информацией и даже будете склонны отставить свое мнение к спорам как будет выглядеть, выглядеть ваша финансовая сфера? Ну, здесь дама кубков, она должна говорить о том, что вы будете больше включать свою творческую активность и больше всего повезет тем, кто занят в сфере услуг. Еще она показывает, что может быть взаимодействие с некой женщиной, которая может относиться к королеве к водной королеве рыба к Скорпиону. Ну, в общем-то, это не очень денежная карта, но она, как правило, показывает зависимость от кого-то, зависимость от э, решений других людей, от действий других людей. Тут еще добавила, посмотрела дополнительный «Король жезлов», то есть еще может иметь влияние «Огненный король», э, «Стрелец», «Овен», «Лев» или же это может быть еще «Скорпион». То есть вы зависите от решений других людей, от взаимодействия с ними. И будет зависеть ваш финансовый результат. Давайте посмотрим, в общем-то, вашу ситуацию по карьере в целом. Карьера, карьера, здесь все хорошо, здесь есть предложение, здесь есть развитие, вы движетесь в правильном направлении, у вас все получается. Что же касается ситуации в доме, в семье? Давайте посмотрим. Здесь скорость движения. Возможно, что-то вы будете делать, что-то у вас двинется с мертвой точки. Кто-то занят ремонтом, кто-то за, хоть, знаете, вот восьмерка жезлов – это еще самолет, поезд. Это То есть, куда-то кто-то может поехать. Хорошо, что... Касается любовных взаимоотношений, давайте посмотрим. Здесь король Пентакли. Смотрите, у кого-то, в частности, здесь касается девочек, проиграется король, связанный с земной стихией. Это дева, козерог или же телец. С ним взаимодействие. Что же с ним? Мечты и планы. Мечты планы. Что еще? какие-то строите планы ну здесь знаете может быть какие-то планы об отдыхе можете с ним отдыхать или ну и я вижу тут знаете он страстно будет за вас бороться вот по этой карте как-то будет пытаться вас завоевать хорошо а что же касается мальчиков интересно в любовной сфере давайте посмотрим вы знаете, как-то стабильно. То ли у вас все хорошо, уже все есть, все, что вам нужно. Все, кто вам нужен, вы знаете, вы черпаете свои силы и, и радость от э, того, кто находится рядом с вами уже на момент а здесь и сейчас. Вот я уточняю, здесь у вас есть еще некая королева жезлов, которая вас радует. Это, может быть, кстати, даже удачное знакомство с ней. Но ну, четверочки, они обычно... Знаете, такие постоянные. Они показывают уже то, что есть на момент здесь сейчас. Это скорпионы, это львицы, это овны и это стрельцы. Девочки для вас подходят. Хорошо. Ваша общая ситуация. Ну то Совет. Какой вам могут дать совет? Таро. Главный совет на этот период. Ну, смерть. Разрушайте смело все, что себя и жило, и ни о чем не жалейте. Также это совет действовать, поскольку у правителя этого аркана Марс. И не стойте на месте, сейчас не время отдыхать, и сейчас время очень активных действий. Смотрите, я уточняю, снова выпадает десяточка мечей. Хорошо, к чему приведут действия? То есть что-то связанное с работой, с условиями труда, вам нужно что-то кардинально менять нужно действовать очень быстро вы должны понимать, что так как было уже никогда не будет То есть нужно предпринимать какие-то важные очень действия кстати, может еще и говорить об увольнении но с тем, что вы поменяете место на более лучшее которое вам больше нравится там, где вам более комфортно еще захотела, кстати, задать вопрос по здоровью вспомнила, что есть у меня. Девочки, которые приболели. Интересно. Как по здоровью? Суд. Ну, здесь будут перемены. Перемены. Ну, понятно, что выздоровление активно. Быстро пойдет на выздоровление. Кто болеет, будет быстро выздоровление. А кто не болеет? Ну, здесь все равно идет помощь мага. То есть взаимодействие с врачом. Критивное взаимодействие приведет к хорошему, положительному, быстрому результату. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, что мои прогнозы были для вас полезными. Подписывайтесь и до встречи в следующих прогнозах.